И занятий в школе и я поняла, что эгрегоры любят выравнивать своих адептов. И у меня возник вопрос, не является ли медицинская система осмотров и хождения по врачам таким методом выравнивания. На эту мысль меня навел случай с одной знакомой, которые принуждали к поиску у себя рака, на осмотре что-то увидели на снимке, потом все искололи в поисках опухоли, а в итоге ничего не было. Зато энергия она потратила уйму и через эту потерю энергии можно заболеть по-настоящему. Это не то, что выравнивание, это скорее умаление до уровня клетки и впоследствии безболезненное и безнаказанное уничтожение этой клетки. Эксперименты это, понимаете, система проводит эксперименты на людях, сначала, действуя, сначала они действовали воздействие на поток денег, то есть убирали этот свободу связанную с этим потоком, потом они начали воздействовать на поток здоровья, сейчас именно на поток здоровья. Если у человека отобрать право распоряжаться этими двумя потоками, которые есть его по праву, здоровье и деньги, это то, что принадлежит самому человеку, то, что он может себе добыть сам. Потому как все остальные потоки связаны либо с эгрегорами, либо с богами, но это его как бы, святейшее право. Ресурс и здоровье человек может добыть себе сам. Если воздействовать на эти две точки, то человека можно сделать абсолютно зависимым. Что собственно говоря и произошло. Сначала они ввели а, тотальный контроль а, за банковской системой и за денежными потоками, для чего были введены а, системы там, банковского контроля, зная своего клиента, эти отмывочные законодательства, там вся вот эта вот билиберта. А, после того, как народ это съел, проглотил и сказал, ну конечно терроризм, ну как же иначе-то, ну что там, терроризм мы понимаем, мы понимаем, личной свободой можно пренебречь, мы понимаем. На что система сказала, ах понимаешь, ну все отлично, значит и остальное тоже отдашь. И была введена система а, контроля над человеческим здоровьем, когда вот таким вот образом, каким вы сейчас описали, человек отдавал право распоряжаться своим собственным здоровьем эгрегориальной системе. В данном случае профессиональной системе медиков, а еще точнее бюрократов медицинских, потому что любой медик, он вам скажет, что он может быть и рад бы вам помочь, но у него есть что? Протокол. И по этому протоколу он влево-вправо двинуться не может, иначе он останется без лицензии, без зарплаты, без, без, без, без, без практики и так далее. В конечном итоге все к этому уже настолько сильно привыкли, что медик, который отходит от, от протокола, это практически ну еретик, еретик медицинский. А, а поскольку за все эти эксперименты по, по большому счету медицинские специалисты, врачами уже назвать нельзя, специалисты медицинские получают достаточно неплохие гонорары, чувство совести и чувство врачебного долга, оно очень быстро атрофируется, оно так хорошо затирается деньгами, потому что ни одно так другое. Но человек, который доверяет подобным системам, он отдает свое право на распоряжение своим собственным здоровьем, отдает совершенно добровольно. Он дал право распоряжаться своими деньгами, теперь он отдает право распоряжаться своим здоровьем. Тоже относится и к э, нынешним процедурам по вакцинации, которые мы сейчас с вами все усиленно наблюдаем вокруг самого себя. Есть вопрос веры. Веришь, что они имеют на это право, что это тебе больше не принадлежит? Все, тебе это больше не принадлежит. Три раза докажи, три раза согласись и дело сделано. И дело сделано. Вот поэтому подумайте об этом. Мы с вами говорим об этом уже много лет. Мы говорим с вами о внутренней свободе, мы говорим с вами о правилах, о ритуальных действиях, которые можно ошибочно совершить и через это ритуальное действие случайно отдать свои собственные права. Так попадались наши предки, думали а чего там ерунда. Так мы и попадались и неоднократно. И все это крепче затягивало удавку на шею наверное надо потерять остатки собственной свободы, даже распоряжаться своим здоровьем, даже иметь возможность добыть свое здоровье помимо медицинского протокола, даже добыть себе ресурс при контакте с природой и с мощью природной, когда она тебе дает все, не спрашивает разрешение у системы, а можно я возьму, выращу на этой земле, курицу свою там взращу, или что, что там еще запрещают делать. Вот когда вот это все уже, наверное, дойдет до пика, тогда, возможно, человек и сорвет эту удавку. А если он скажет, ладно, ладно, только не бейте, будете кормить три раза в день, так оно и так сойдет. Ну тогда человек не той свободы, которую имеет он просто недостоин этой свободы. И значит она у него, ему не просто не нужна, ее у него не должно быть. Потому что это оскорбление богов, оскорбление свободы, когда они даруют ее недостойному, а он все равно ее отдает за право носить рабский ошейник и есть свою похлебку три раза в день. А в тюрьме сейчас ужин, макароны. Поэтому не надо свободы тому, кто не знает, что с ней делать. Вот когда узнает, тогда возможно появится и еще один шанс. Думайте, что вы делаете, думайте, что вы говорите, думайте, кому вы доверяете. Все узнавайте сами, никому не, не доверяйте, не, не, не принимайте ничьи слова наверх. Если есть хоть малейшее сомнение, что вас обманывают, лучше скажите нет, чем да, потому что это да может оказаться тем самым ключевым и роковым третьим, да, против которого уже бесполезно будет что-нибудь делать. Итак, коллеги, я желаю вам не потерять свое право на свободу. Если вы его сохраните сейчас, в период тестовых испытаний, на лояльность раба-рабовладельцу, то рабом вам уже больше не быть. А если не сохраните, значит все придется начинать сначала. Впрочем, это было уже много раз. Позже этот раз будет последний.